Для лечения аденотензелита и профилактики вирусов респираторных инфекций ОРВИ мы используем профилактические наборы Healthy Tonsens. Для одной процедуры вам понадобится один из 15 наборов. Спиртовая салфетка и настойка люголя с глицерином. Достаньте из запечатанного конверта заполненный фитобальзамом шприц. Снимите с носика колпачок и протрите носик шприца спиртовой салфеткой. Достаньте из конверта конюлю и плотно оденьте ее на шприц. Введите бальзам в конюлю и после этого вводите фитобальзам во все доступные лакунарные каналы миндалин. После введения бальзама остаток бальзама из конюли втяните обратно в шприц. Шприц отложите. Достаньте из конверта зонт-массажер и хорошенько смочите его люголем глицерином. Обработайте поверхность миндалин. Введите зонт в носоглотку и обработайте глоточную миндалину. Очистите ребенку нос от слизи, возьмите отложенный шприц с остатками бальзама, введите по полмиллилитра бальзама в каждую ноздрю ребенка. Закройте носовые ходы ватными тампонами на 10-15 минут. После процедуры необходимо воздержаться от приема пищи в течение двух часов.